Так, хочу показать, что я варю. Я варю борщ сегодня вечером на ужин. Ну и на завтра, естественно, будет этот у нас борщ. А, сейчас я вам покажу. Вот мы с Даринкой бегаем. Она у меня на ручках... Что там увидела опять? Что-то хочет свистануть. Вот. Не хочет сидеть совсем на ходунках. Все на ручках захотела теперь. Что-то сегодня она такая у меня Капризуля. Может, зубки опять хотят вылезти. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Так, вот отварила мясо. Ну, кости мяса, как там сказать. Затем супец сварится у меня здесь. Вот он у меня. Затем здесь идет у меня поджарка. Одной рукой ее держу, камеру держу и поджарку делаю, вот так вот. Мы ну, их офигенно с мы давно борщик не ели, мы любим борщик, вы знаете. Так-то так, так вот, друзья. Так, друзья, мне Наташка сказала, позвонила с утра и сказала, зайди ко мне, я вещи приготовила. Ага, шапочку. Давай каждую вещь неной. Я буду говорить, вы только это показывайте. Два больших пакета дала. Которые не надо, выкинешь, говорит. Вот. Ну, если честно, да. Мне очень вещами помогают люди. О, это Даринки одевать, да? А Мини можно одевать? Ну покажите, очень хорошие вещи Ой, вам. еще эта линия, эта линия вот Ой, мы вот. платьишки любим, мы, мы очень любим красивое платьишко. Ну, когда она выезжает? Да, летом будем одевать. Ага. Красивое. Да, да. да. Ходит, Ой, тебе можно одевать точно. Ты это оденешь в садик, да, в понедельник пойдешь? Хэм. Да. Давай показывай, что там есть. Инар. Халатик-то покажи, который тетя Наташа дала. Вот, вот, вот. А кто к нам приходил? Тетя Наташа-то? Да. Вот еще вот. Нет, другая тетя Наташа. Когда там Томичева? Да, где папа плитку ложит. Вот. Вот такие конечки. Да, бриджи. Такие. Ага. Ну, вещей очень много дала. Вот а, такие... Такой халатик Динарки сейчас одевать после бани как раз, да? А у него все стиранное, все вкусно, пахнет, пусто. А амини, амини, амини, вон юбочка. Ой. Так, они все, все разложили по дивану. Вот такое платьишко. Мы платье любим. Это маленькая шапочка, это Дарине только пойдет. Так, вот платьишко, футболок полно. Это Ага, Динара, ты куда делась? Там что еще? Ну вы все раскидали, ой, все раскидали платье. Мы любим платье, мы очень. Вот так вот еще пакет да, Колго. Я говорю, я вещи не покупала. О, о. не покупала. А мне надо покупать вещи, потому что нам дают. Да. О, это-то что? Комбинезон это такой. А, это они. Это они. Носить можно. О, гамаши, да. Гамаши опять. Гамаши, да. не кричи спокойно только. Ладно. Это Ой. что, курточка? курточка. А, Ой, нам куртки не надо вообще покупать. Ага. Это динария опять. Куртка. <свист> <свист> <свист> вот такой сарафан. Который не надо выкинешь. Говорит, нифига себе, я буду выкидывать такие хорошие вещи, ага. да? А Ой, это я... платьишко. Какое красивое платьишко. Это ее для меня. Наверное, для тебя. Я... Для... Давай, вытаскивай там, что еще есть. Колготки опять нам. Ой, как жилеточка. Одевай, не кричи, только спокойно опять одевай. Платье. Шапочка. А не знаешь, что мы любим платье еще Теплый костюмчик, вон. Мама, а, а не знаешь, почему, почему они нам дают платье? Что, знаю, что... что вы любите платьишки, да? Да. Да, точно. Это... Неной. ной, спокойно Мама, одевай. Туда длин. встань. Туда вот. вот. Это не дари. Это тебе одевать. Блузка летом. Прикольно смотрится. Колготок! Очень хорошо, очень хорошо. Много колготок. Я люблю, когда много колготок. И они хорошие. Капронки еще здесь. Опять капронки. Опять Это аминки летом носить, да? шортики, шортики, Шор... это Шор... даринки, Дарин... сейчас это... носить можно, да. Угу. это штанишки, даринки можно носить, ага. ой, ой, даринки, рубашки, тетя Наташа угу. дала, ой, футболочки, сколько Та... красивые, вот рубашки, и ничего покупать не надо, все да. чистое, и еще нам дают вещи снимать, да, а что покупать? Вам на год купить и опять... Вау! Вау! Так ты можешь в этом садике идти, мадам! Нет, она тоненькая. Ладно, ладно, пусть стоит, пусть стоит. шапка? не знаю. Динар, а ты там что выложила? Покажи маме. Вот там, вот там. Да. Так, вот шартульки наши. Рубашка. Ой, жилеточка Амине носить. Да, вот да. вот, еще. вот, вот такой А, юбочка, да-да-да, красиво. И еще такая юбочка. такая юбочка. Ой, ну все, невеста. Невеста. Как они любят новые вещи. Вот это. Они балдеют. Ой, футболочки. Опять фоткаться у елки. Давай попозже, ладно? Сегодня. А там что? Там-то что? На диван положила динар. Мама, Я еще от парусенка при... Тихо. Ага. Я Я от вот пришла постели что не... Это одела а ничего не заправила. Ну дай ты ду... мне вот там говорю миллион раз уже говорю. Дай вот там что там лежит. Да что-то там отложила опять. Давай вот. Давай давай все давай развивайся ты все вещи там неси ну тигра то все ой вот это амини может носить да сейчас uh -huh. это точно амини это платьишко амини летом бегать ой какое крысяшное красиво давай красивое платьишко <смех> мадам ну давай вот там еще вот вот это все прихвати пожалуйста сюда <смех> тигра то вечно динар <смех> Динара. Я а уже показала это платье самое красивое. Это меня, Естественно не... тебе. Ну, давай вот там. Амин, Ой, ты меня ты больше неси. послушаешь. Дай вот это все. Да, все, неси маме. Ага. Ой, вот это тепленькое платьишко. Мама, давай, мама, одевай. Мама, помнишь, а? это нам да, да. да. Мама, да, же ага. да. Динара. Мама, то сумочка, да. Вы меня слышите сегодня, нет? Нет. Тигра тоже с ума сходит, смотрите, на елку прыгает. И тепленькая как раз, она хорошая. Ходи и не снимай, мама, застегнись. Ну-ка, Те... ну одень, мой мать Одень, одень, красиво. Те мама? Да, да. Те мама? Вот пуговица, вот. Те маленькая тебе? Это аминя, да? А, маленькая она. Это Аминия, Аминия. Ну, там и колготки, наверное. Это Аминия. Это Аминия пальтишка, да? Да. Все, Дариза тоже все, хватает все подряд. Да, там еще пшеньку Пепу. А, пакет дай, дай сюда. Пакеты, пакеты. пакеты, пакеты. А там что, еще шортики, что ли? А, юбочка. Это, это в садик. Одети, мама. Ага, это в садик можно одеть. Ага, играет. Она и кидает. Да, и все кидает. Ага. Это мне надо садик ага. кидать. А? Это мне надо садик кидать. Садика оденешь? А ну, вот так вот делает, и вот так вот. Наоборот. Ага, а -а -а. вот так. Ну, я вообще понимаю. И ну, вот такая синка Пеппа. Тебе нравится? Ага. Подолкните? идти. Потрогайте, говорит мама. Ну да, прикольно. Вообще, что мне Летом бегать. Летом бегать, да. Если это и будет маленький, это и будет маленький. А ну ладно, мама пойдет опять фоткаться. Вот и мешите, и мешите, и мешите. Это вообще моднячий. Ой, топ -топ -топ -топ -топ. Модняшка будет. Вообще, принцесса. Только колготки это еще принцесса оденет, вообще классно будет. Колготки одевай. Мама, ты только лучше, а не Ага. Это, такой. Мини. это Дарине. Это Дарине такое да. платье. Блузка. И это... еще, смотри, такой... еще Нет. вот такое платье. Тут Наташа даже не продала, да? так отдала. И я, говорит, надо было раньше давать, она много отправила в Москву мама. еще. А и Москву. Защиту дала, говорит, много. Ага. Они в Москве жили, приехали сейчас сюда. Да, красиво. Бегать вам. Ох, летом, богород Это тебе шортики. Еще Ой, сиди. ты футболочку еще мама, такую дали, да? А ну все, принцесса. Это тебе дали. Ты любишь как раз такие платьишки тепленькие, да? Да. да. А Динара любит видишь, вечно вот такое что-нибудь э, э, э, винтажное, малыша, я да? Прикольное. Мое, я буду Топ -топ. Ага, колготочки я... одень, солнце мою, солнышко. Колготки одеваем. Да. Так, сегодня что будем варить? Гречневую кашу с котлетками? Будем? Ну, Сюп не будем сегодня варить. Сегодня гречневую кашу сварим и... Ага. и, котлеты пожарим. Каша будет на молоке. Я потрогала уже, ага, так, ой, какое нежно. Что надо, что? Так видели колготки-то? показывать то вот им радость вот наташ сегодня ко мне с утра позвонила говорит гузеля а приходи говорит я тебе вещи дам как хорошо да сколько бы мне денег пришлось потратить чтобы один-два года носить вещи это ударил наверно да Так, друзья, как я и обещала, сегодня у нас гречка и котлетки. Вот жарю котлетки, что-то слишком на медленном огне. Плиту надо промыть. Как-то вот такие не до плиты что-то. Вот, на молоке масло сливочное в конце кину. Котлетки пожарю штук 10. Вот, я люблю такую кашу. Гречную с молоком и с маслом, потому что напоминает мне детство, очень вкусная. Ну масло сейчас я примерно сейчас вам покажу, сколько положу. Сразу в кашу кину и все, она там. Вот. хватит столько. Ну, Подтаяла у меня. Ну и все. Время. Обед. Ну, мы поели. Картошка жареная вчерашнего была. Вечером я жарила. Девчонкам дала. Дима еще спит. Давид говорит, не хочу гречку, что. И все. Всем, наверное, пока-пока. На -пока. а сегодня уже все. заканчиваю снимать. А вот так вечером просто буду работать, вязать или что-нибудь другое.